Пенсионерки защищают захоронение от назойливых журналистов. 14 ноября умер Армен Джигарханян. 85-летний артист скончался из-за отказа почек, в последнее время он мучился из-за проблем именно с этим органом. Перед смертью у режиссера начался некроз ткани из-за пролежней, кроме того ему пришлось несколько суток провести на аппарате, который поддерживал его жизнь. Родственники считают, что здоровье Армина Борисовича могло значительно ухудшиться из-за малоподвижного образа жизни, он не выходил на улицу из-за того, что пожилым людям во время пандемии коронавируса посоветовали изолироваться дома. Прощания и похороны Армина Джигарханяна состоялись 17 ноября. В последний путь артиста проводили его друзья, коллеги и родные в Московском драматическом театре, которым он руководил в последние годы. После чего гроб с телом звезды был похоронен на Ваганьковском кладбище, где 30 лет назад была погребена его дочь Елена, умершая из-за отравления угарным газом. Даже через пять дней после похорон почтить память Армина Джигарханяна приходят его поклонники. Более того, самые преданные ценители творчества устроили дежурство на могиле артиста. Пожилые женщины приходят к захоронению режиссера с самого утра и уходят только тогда, когда кладбище закрывается. Пенсионерки своей миссией считают отгонять зевак и журналистов, которые хотят сфотографировать могилу. Также поклонники следят за чистотой на кладбище и регулярно обновляют цветы. Мы поочередно приходим со среды. А то знаете, всякие люди бывают, кто-то просто посмотрит, а кто-то недобрые и нехорошие вещи делать будет. А нам несложно последить, мы же сейчас никуда не ходим, ни в театр нельзя, ни в музей. Вот только на кладбище можно, прокомментировали пенсионерки свою позицию. Вчера на могиле Армена Джигарханяна также появились его экс-супруга Татьяна Власова, с которой он воссоединился в этом году, и сын Степан. Джигарханян-младший не успел прилететь на похороны из-за закрытия границ. Родственник артиста большую часть времени живет в США, а из-за пандемии коронавируса смог вылететь на родину не сразу. Только несколько дней назад Степан вернулся в Москву, чтобы попрощаться с Арменом Борисовичем. Добавим, что на похоронах Армена Джигарханяна не было также его подруги Людмилы Поргины. Вдова Николая Караченцева неожиданно почувствовала себя плохо в день похорон, у нее поднялась температура и начались головные боли. В период пандемии коронавируса Поргина испугалась, что может быть больна COVID-19, и решила не посещать людные места. Попрощаться с Арменом не пришла и его бывшая жена Виталина. Киевская пианистка отметила, что режиссер не любил траурные мероприятия, и заявила, что хочет запомнить экс-супруга, которого до сих пор любит, живым.